Всем привет, друзья. Мы с Андреем пришли приушел ушел покормить хозяйство, пока дети спят, в выходной. Андрей на выходные приехал. Вот вы видели вчера, как мы делали. И сейчас мы пришли хозяйству покормить наших малышей всех подряд. Бяса, бяса. Бяс, бяша у нас не хавает. опасный чувачок давайте так лучше да Чего трясешься холодно тебе у тебя сено все есть зерно дали снег дали ведром бесполезно тебе ставить ведро ломаешь только ведро а вы что здесь грибнули а -а -а. да, да да ай вкусно Андрей снег убирает Мы хотим посмотреть под помидоры Ящики Не помню, куда поставила их по осени. Вчера здесь убирали Антиль он здесь меня подкопал А то вообще у меня здесь место было. Дима здесь убирал. Вдвоем с Димой убили О, снега-то по, -по полтеплицы. Снега. Вообще... Слава. <решил> Откупались? <решил> Откупались. Вани <решил> короче не нашли. Сейчас будем искать везде. примерзла замерзла белым -белого. море океан снега друзья смотрите березовые веники летят на кос приготовили стаканчики поперек нашла а это не нашла ящики фиги познают куда мы за нос сейчас пополам сделаю а задяшу всегда беспокоится тяшки тата повыдуют а я что дашь сюда Вкусняшку вам несем. О! Да. Такую вы еще не ели. Писняшка, вкусняшка. Курица-то несется, что ли? Кушает. Пухай это. Ну дай поешь. Чуть не сказал, да, пониху? Хорошо. Ой, какой скажи жизнь. Чем а, борода-то а. он вообще... Дрожал, типа дрожать начал. Ну ничего уже нажимать. А, а. а. а этим-то как дать? А? Он тянутся будем на мелкий а? Дима! И кушай. Где? Давай. Ага. Они еще такое не ели. Они еще не понимают, но Манька ты знаешь. Вася, друзья, пришел. Месяц не было Васька, Рыба-рыба. Его туда не надо запускать. Чтобы шейка не было. Да. Да нет, наверное? Вот а. здесь пускай пергает. Он все равно орать будет там. Заперти. Вася. Я думала, каждый день думала, куда у меня Вася делся. А, Вась. А ты Васька где-то жил. О! Ага. Васька. Андрей подкидывает. Потом я буду, он уедет на работу, чтобы мне хоп, хватать и все. Очень хорошо. Васькин, где дружок был? А? Как раз сегодня рыбы принесла, да? Вчера как делали, вот головы все остались. Вон кости все здесь. Что, к себе в ночопку пошел? Ну, хороший мальчик, не забыватель, обратно приходит, месяц два не бывает, потом обратно бежит. Да Василик, куда опять собрался В командировку? С командировки приехал, да, у нас ты? Ну вот, друзья, я и сварила сегодня щи, которые мы как и любим. Как обычно, для супа все свое, домашнее. И положила зеленый лук, укропчик свеженький. И все, я отключила. Мясо нарезала такими кусочками. Потому что не едят. Вот, кубиками мелкими. Ты большая. А кто там у нас все в окно стучится? Мама, она Дарина большая стала. Сейчас улетишь. Ой, как она умеет играть, окошко открывать. Телефон не давай мой. Он сломает же. О, телефон надо. По жопе надо, да? <рик> Камера включена. Давай, целовайся теперь. Ну, Я камерой работаю. Ну, И она по мне помогает. Мама, что за я, -я? я тебе говорю, камеру включишь, она все. Ладно. Давай, я ушла. Да, ну, вот это целую Она целовалась и все больше не хочет. Шапку у Динарки там уронили. Ай, мои нитки-то работяга, мама. Старый на месте. Ну мы работаем с тобой. Не надо музыку. сколько день надо. Сама гонять. Носок одень, пожалуйста, ей. Все, ходунки не надо. У него машинка есть своя. Ты что, Тик-Ток снимаешь, мадам? Да. А Дарину снимаешь? Ага. Хочу... Ой, мама опять раскраску, альбом взяла девчонкам. Девчонкам. Я... Девчонкам. Дома нету, дома она У тебя все порвалось. У меня был такой, но а. она порвалась. Ага. Вот, и вот теперь, да. мази, Дарина сама шуршит, да? Давид! Лук почистил? Мама, да, почистим. Молодец. Рисуй. Красиво. Что, ты куда погнала, шоферистка? Да. Ну-ка, пока шли <свят> хорошо. Ой, меня не надо. Спасибо, Каша. <свят> О. Это все. Да? Все? Выровни. Ага. А ты хочешь читать? Пусть катается, хочет. Ходи, сейчас вязаться. А мы Да, ноги-то достают. Радуется. Сад еще Что радуется. Все? Все, машинка не ваша теперь. У Даринки она вас выгоняет. Нет. Да. Это молодец! Это маленькая. Да, маленькая. Это Дарине купили. Это Динаи. Динарий, но ну, Динара вас катает. Нет. Меня хочешь взять. Ага, покатай меня, говорит. Привет. Да. Она слезть, наверное, Пока. хочет. Ой, надо носок мне поджарку сделать. А, нет. Нет, нет. она схватилась, она не хочет слезать. Здесь еще кайфует, смотрите, вот. Все заняты, все заняты. Амина вон разукрашивает. Дарина на машинке. Мишите, как мама тела? Тик-ток мамы сделала, Привет. да? Не надо это убивать, если есть. Да? Пишите, как мама ага. Все потесите! О, потесите! Сделала. Живи, я. Вылезти хочет, вылезти хочет. Придержи. Грушу я ей дам сейчас. Пускай грозит. Опа! Ну так, что ли, придержи Ой, ногой. Да и забирай. Собирай. На, сейчас грушу дам Дарине. Ну-ка, вымой -ка грушу ей половинку. от, А вот дай ей Дарине, кусок. Мама. Нет, сейчас я ей дам половинку. Сейчас вымою. вымою.